Наш эфир продолжает программа Час. Наш продолжает программа Час Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С удовольствием поздравляю вас с наступившим Новым Годом. И ведь сегодня даже такая дата время, времени вполне привычная. Но я думаю, это не проблема. Без вас я не мог провести первую неделю Нового Года. Так или иначе. Ну, в следующий понедельник мы с вами вновь встретимся. И вас тоже с Новым Годом. Я не знаю, с новым счастьем, со старым счастьем, как принято. Так или иначе. Ну, будем считать, что год завершился, и мы можем подвести некие итоги года. Да, я прекрасно понимаю, что каждый год всем это сильно надоедает, что кругом подводятся итоги. Но, с другой стороны, тоже каждый год, я это повторяю, и так оно и есть, все-таки всегда стоит после какого-то временного отрезка посмотреть назад и посмотреть, что, собственно говоря, происходило. Поэтому год вполне себе подходящий такой вот отрезок, чтобы поглядеть, что он нам принес и что нам ожидать от года нынешнего заодно. Поэтому благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска, как всегда, и перехожу к самим итогам. Ну, второй уже подряд год, по идее, в не лучшем настроении мы с вами встречаем, потому что если год 19, уже, как это кажется, в другой жизни просто-напросто, заканчивался в такой несколько почти эйфорической обстановке, что повсеместный вроде как правый поворот, как нам тогда казалось, и вроде бы все у нас в руках, но вот как всегда, правые все, в общем-то, профукали, грубо говоря. И в некоторых случаях мы с вами увидели и в ряде стран просто-напросто смену власти и. Приход к этой самой власти левых, прежде всего в Южной Америке или, например, в Скандинавии. В Скандинавии вообще теперь везде, в Южной Америке, ну не везде, но во многих странах, к сожалению. И партии, которые, условно говоря, считались правыми, оказавшись, вот, получив эту самую власть в условиях ковида повели себя, ну, мягко говоря, ничуть не лучше, чем левые. А именно повсеместно ужесточать, не пущать, запирать и все такое прочее. И, в общем и целом, год прошедший нам все вот это вот с вами снова и напомнил. Потому что мы с вами увидели, что в ряде мест, например, в Австралии или в Нидерландах, Местные власти так озабочены здоровьем народным, что готовы на людей спускать собак, бить дубинками и отстреливать, пус, преимущественно, резиновыми пулями. Хотя, по-моему, в Нидерландах я уже даже не уверен, что только резиновыми. Лишь бы вот все обязательно выполняли ковидные меры. При этом тоже вроде бы ну, в Австралии это точно партия, которая числится консервативной. В Нидерландах, насколько я помню, тоже относительно такая правоцентристская публика у власти находится. Ну вот, тем не менее, пожалуйста. В Соединенном Королевстве тоже. И глядя вот на все это, глядя на то, как людьми, в общем-то, казалось легко можно манипулировать, и то, что многие из нас, да и я в том числе, всегда говорили, да и продолжаем говорить о том, что правительство, оно, когда раздувается и становится это огромная бюрократия, они... В принципе, не работают, но вот нашли способ, чтобы при всей этой громоздкой бюрократии, тем не менее, получать возможность еще больше раздуваться и еще больше людьми манипулировать, потому что страх э, остается с очень сильной эмоцией, и с помощью страха действительно можно делать э, все, что угодно. И в этой связи я в Европе наблюдаю вот только в той же самой Скандинавии ну, можете меня поправить, кто следит за другими странами, я уж привычно на, сошлюсь на Данию, что там какие-то все-таки, даже несмотря на то, что ну, там выборов не было в этом году, точнее уже в прошлом, поэтому там и так, и так левые сохранились, но там э, все-таки какое-то намечается уже им противодействие, и в вопросах иммиграционной политики социал-демократы местные поддаются и, пожалуй, наиболее активное сопротивление к ковидным мерам я наблюдал именно со стороны датских правых, ну, прежде всего, моих любимых новых правых, конечно, закрытие школ, против которого они выступали. И более того, вот недалее, как сегодня, местный эпидемиолог доктор Краузе, не имеющий отношения к политике, насколько я понимаю Надеюсь, не имеющий Вообще сказал, что после омикрона Эпидемии настанет конец И все будет замечательно Ну, я уж как-то Врачи и все эти эпидемиологи За два года сделали все, чтобы мы им не верили На самом деле но то, что вдруг издание такое оптимистичное заявление исходит, ну, слава богу. И поэтому, вот, продолжая тему того, что чего нам ждать, чего, что мы видели в Европе, я уже сказал, ничего хорошего. Вот я все-таки понадеюсь, что, по крайней мере, эти скандинавские правы чего-то, надеюсь, добьются и новогоднее обращение Пернилы Вермунд моего любимого, наверное, европейского политика ну как конкуренцию ей составят только ее товарищи по партии. Само по себе то, что она говорила вот о борьбе с левыми с социал-демократами, это было замечательно. Но меня еще впечатлило то, что в нынешних условиях такого уже почти официального антисемитизма, который называется антисионизмом и так далее. А Вермонт, политики всегда на кого-то ссылаются, они всегда кого-то цитируют. А Вермонт в своей вот новогодней речи цитировала Теодора Герцля и призывала всех датчан правых взглядов брать пример вот как раз с сионизма и с Израиля. За что ей я тоже считаю большое спасибо за такую вот смелость. Поэтому будем надеяться, что в Скандинавии может что-то все-таки разумное, по крайней мере в Дании, мы с вами и будем наблюдать. В Соединенном Королевстве сказать сложнее, там вы все знаете, зачем, за кем я слежу, как эта битва с королевства с Евросоюзом и при нынешнем-то бездарном премьере Джонса не закончится, и что станет с моей любимой Северной Ирландией, тоже с вами будем наблюдать и надеяться на лучше а именно на то, что Северная Ирландия сохранится в Соединенном Королевстве. Ну, о Франции, пожалуй, тема для отдельного разговора, когда там выборы уже подойдут и начнутся. Картина не очень радостная. Ибо не видно никого, кто бы мог действительно нам напомнить о том, что Франция страна да, так таквилля и ревеля, между прочим, а немногочисленные интересные политики, которых я там наблюдаю, они как-то до выборов не доходят. Но, тем не менее, тоже поглядимо что и как. В Азии, пожалуй, единственное место, где некоторое было спокойствие. Ну, как на Тайване, сами понимаете, там спокойствия не может быть, потому что люди находятся в постоянном напряжении, что там выкинут товарищи из Китая. Но то, что в Японии правая партия консервативная сохранила власть, это я считаю хорошо. И Фуми Киси, Кисида, новый премьер, пока, ну, пока рано говорить всего там сколько пару месяцев считается премьер. Но пока производят впечатление, в общем-то, в целом достаточно э, хорошее. Э, По-прежнему э, правила, по которым в Японии запрещены э, карательные меры, и которые так или иначе исходят из американской, э, хорошо сказал, из японской, конечно, но вдохновленные американцами конституции, они позволяют японцам сохранять целый ряд свобод, о которых в Европе или в той же Австралии даже не мечтают. Ну и если Кисида свои былые миролюбивые настроения сменил на более суровую позицию по отношению к Китаю, то слава богу. И еще к вопросу о Японии очень показательный момент – это возвращение Абе. Потому что Абе – это, пожалуй, самый ловкий политик вообще в мире, я вам так скажу. И то, как лихо он самоустранится, естественно, не на роль премьера, а на роль одной из главы одной из фракций в правящей либерально-демократической партии. Но практически он в партии теперь стал одним из главных людей, так как эта фракция очень важная, в японских партиях там фракции играют серьезную роль. И раз он вернулся, то значит возможно какое-то возвращение правых по всему миру мы все-таки увидим с вами. Не стал бы он просто так возвращаться, ему вполне бы устраивало его нынешнее положение. Ну вот поглядим, уже он тоже отметился рядом в высказывании против коммунистического Китая, поэтому я думаю, про него мы еще услышим и в Японии пожелаем всего самого хорошего. А про края родные, то есть Российскую Федерацию, ничего тоже мне сказать у их положительного не приходится. И продолжение укрепления этой неосталинистской и неосоветской системы продолжается. А то, что вождь наш чью опухшую физиономию... Некоторые из вас могли иметь несчастье наблюдать в новогоднюю ночь. Я, честно говоря, не наблюдал. Но потом уже фотографии, эти кадры разошлись у нас тут на мемы и так далее. Ну, тоже стремительно догоняет Байдена. И тоже хочет превратиться даже уже не в позднего Сталина, а в позднего Брежнего. Но я думаю, ему это вполне удастся. Хотя к... К этому товарищу мы еще вернемся. Но при этом, заметьте, что у нас с одной стороны действительно вроде гайки закручиваются, и либералы так или иначе попадают в иностранные агенты и, закрываются, и, так далее, и закрывают и так далее. Но с другой стороны, публика, которая Путин уж очень любит и позиционирует себя такими пламенными националистами, она тоже так постепенно вымирает. И то, что там один такой товарищ выпал из окна аккурат перед беседой Путина и Байдена, может совпадение, но всякое бывает. Националисты, наверное, выпадают из окон, действительно. Но вообще все это указывает на то, что как-то перед мировым либеральным истеблишментом нынешняя российская власть тоже хочет выслужиться, пусть и такими, и только ей известными методами. Здесь у меня на будущий год никаких нет ни прогнозов, ничего, потому что что у нас происходит, это никому неизвестно, и что может произойти. А в результате все мы привычно устремляем взоры на Соединенные Штаты, хотя происходило много чего такого, что все, кто Америку любит и восхищается американской системой, но точно нам это за себя, говорю, да и за многих знакомых, не очень нравилось. И то, что вытворял Байден своими э, указами, и то, что пытаются делать демократы как на местах, так и в Сенате, если идея с, с, с реформой Верховного Суда пока, к счастью, зависла, то вы вот знаете, что уже пытаются опять правила Сената переделывать, чтобы изо всех сил протолкнуть. И вот этот билдбэк Better, вроде бы уже почивший в БОЗе. И, конечно же, учитывая, что впереди выборы, и выборы очень серьезные, будут делать все демократы, чтобы протолкнуть хоть один из законопроектов, который ну, практически подчинит полностью выборы федеральному центру, а значит бюрократии в лице тех самых демократов. Ну и, конечно же, как всегда, если у власти в Америке оказываются левые, то начинается что? Рост преступности, чек, как говорится, да, сделайте, ставим галочку – Экономические проблемы, ставим галочку мировая нестабильность, потому что Америка теряет свой престиж, когда ее представляет вот такой вот, с позволения сказать, джентльмен. Тоже ставим галочку инфляция, энергетическая зависимость но ну, абсолютно все, что мы с вами видим. Но повода для оптимизма есть все равно. Во-первых, консерваторы в этом году, в прошлом уже, прошу прощения, ну, привычки, вот так называю, показали зубы и стали более активно бороться в культурных войнах, прежде всего, что касается критической расовой теории. И родители здесь спохватились, и консерваторы это разыграли очень точно. Пример тому победы да, Глены Янкина, который во многом на волне культурных войн и пришел к власти. Это дальнейшее противостояние, прежде всего, на местах ковида, тирании, ковида, безумию. Ну и это то, что Сенат, хоть в его адрес часто и есть за что критиковать, и слишком часто идет на уступки демократам но то что в первый за первый свой год Байден через сенат ну, через конгресс уж будем обобщать, в целом в палате было попроще ему, конечно же да но то что его программа вот там застряла и ни один из законопроектов, который должен был стать такой вот да, трейд-марком, это торговая марка, если хотите, байденовского президентства. Это положительный момент, это значит, что работает система, сопротивляется, будь она на местах будь то губернаторы, как Де Сантис, Джан Форте, о котором мы говорили в прошлый раз, или пусть она растеряла былую славу Кристи что все вот это вот здесь защитники Америки пока справляются. И то, что суды в ряде штатов стали расправляться с ковидом безумием, то, что суды пытаются противостоять, хотя, увы, не так активны и не везде, принудительные федеральные вакцинации, все это пока некоторый осторожный, конечно же, оптимизм, но внушает. И таким образом, если мы с вами уже обратим взоры наши в год наступивший, то ну, главное, что можно сказать, пользуясь названием старой британской комедийной серии, да, это, и обрач... с чем обращаться ко всем консерваторам, это да, carry on, то есть продолжать в том же духе. Никаких уступок, ничего не позволять демократам и Байдену, что можно, где его можно остановить. В Верховном суде, увы, не все хорошо, но, тем не менее, есть серьезная вероятность, что ряд будет принят весьма важных решений и с второй поправкой связанных. Связанных и с пресловутыми абортами, которые права штатов, тем не менее, расширит и защитит, есть надежда, что Сенат продолжит сопротивляться, пока Менчин пусть ведет свою игру. но и слава богу, если он ее так ведет. Ну и, конечно же, все мы будем смотреть на то, что случится осенью. Потому что если демократы не проведут вот этот самый законопроект о подчинении выборов, то вероятность того, что обе палаты окажутся республиканскими, она достаточно высока. Естественно, все может измениться, и, к сожалению, не в лучшую сторону. И, как я вам уже говорил, тот же самый Билд Back Better, его провал может помочь демократам. Потому что этот удар по экономике не состоится тогда. Но если республиканцы продолжат в том же духе, то шансы есть. Естественно, это не означает, что сразу же все будет замечательно. Но, в конце концов, увы, не каждый консерватор – республиканец. Но, с другой стороны, то есть наоборот, не каждый республиканец – консерватор. Уже заговаривались, Пуш, простите. Не каждый республиканец – консерватор, но... Почти каждый консерватор так или иначе представляет республиканскую партию. Плохо, что потерялся этот принцип, и что в демокр... кандидаты от демократов перестали быть консерваторами, а там только левые еще левее, ну, ничего не поделаешь. Так что, естественно, вам, американским, уважаемым слушателям и зрителям, ваша ответственность возрастает, что не просто голосовать за кандидата с букв КР, а еще следить, чтобы у человека были нужные взгляды, и чтобы на праймере побеждал именно он, ну вот мы на вас смотрим, что нам остается. Потому что защита федерализма, защита разделения, принципа разделения властей, прекращение вмешательства государства во все. Уже отрасли жизни, образование, медицина, да все что угодно, это все должны делать действительно консервативные политики на местах ли, в Конгрессе ли, да где угодно. И избирать этих людей вам, поэтому ответственность здесь велика. Но давайте будем надеяться, что через год, когда мы с вами привычно уже будем обсуждать итоги 2022 года, э, все-таки у нас э, будет более такой оптимистичный настрой. И за этот год э, Байден получит несколько синяков, ну, в переносном, естественно, значении. Э, Ковида-тирания пошатнется, я все-таки боюсь, что совсем от нее избавимся еще не скоро. Но, по крайней мере, пошатнем. И выборы пройдут нормально, а по их итогам мы получим действительно что-то, ну не скажу, что уж полностью, что будет сковывать Байдена и демократов, но по крайней мере будет сопротивляться. Потому что, повторяю еще раз, что бы ни творилось в мире, и что бы ни творилось у вас в стране, Америка остается центром, на который мы все ориентируемся, и страна, от которой мы ждем э, э, того, что здравый смысл все-таки возьмет верх. Ну вот, э, ход ваш, как говорится. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Я думаю, что после выборов 22 -го года республиканцы должны играть по плейбук демократам, то есть как пока до тех пор пока в белом доме сидит зиц председатель никакое так сказать законотворчество никуда не двинется никакой закон нормальный байден не подпишет даже даже если допустим ну мы понимаем что в сенате не может быть квалифицированного большинства республиканцев дай бог чтобы они вообще в большинстве были в сенате но даже если они значительно выигрывают в конгрессе то все что они смогут сделать это расследованиями и импичментом президента вот это пожалуй то чем они могут заниматься с какой-то пользой потому что еще раз говорю никакого законодательства никакой законопроект нормальный никуда не двинется до тех пор пока в белом доме сидит зиц председатель так что... Да, совершенно верно Это тот случай, когда, как говорил Джеймс бертхем кон Конгресс должен Говорить нет да? э, Вот все И вообще все тормозит, что делает Байден И это нормально Недаром же консервативные отцы-основатели Движения говорили, что э, вот Когда есть такой президент э, Либеральный и слишком Много себе позволяющий То он подобен взломщику А Конгресс должен быть подобен замку Чтобы ему мешать ну, а что касается, да, расследования импичмента, вне зависимости от результатов э, таких, э, ну, расследования должны быть результаты импичмента по ситуации, но, естественно, сковывать Байдена по рукам и ногам – это обязательно. Ну, и потом процедура импичмента, которая будет наверняка транслироваться, если уж совсем не обнаглеют э, средства массовой информации, но не могут они от такого события отвернуться и замалчивать его, а то, так сказать, будет дана публичная оценка антиамериканской деятельности этой администрации. Во всяком случае, я понимаю, что 25% убер так называемых, которые ни на что не реагируют, ни что не смотрят, не видят, знают свое, но есть ведь значительная часть так называемых независимых, и те могут для себя сделать какие-то выводы к следующим выборам. Вот это, пожалуй, единственное, что что возможно в этой ситуации для республиканцев. Хорошо, так или иначе, давайте мы попробуем прерываться, послушать рекламное объявление, после чего вернемся. Продолжим. Если будут звонки, уважаемые дамы и господа, пожалуйста, звоните. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847 На тот случай, если у вас будут вопросы, Пожалуйста, звоните и задавайте. Ну а теперь к... давайте попробуем принять звонок, а потом продолжим. Добрый день. Да, добрый день, Иван. Скажите, пожалуйста, вот какое ваше личное мнение о моральном состоянии российских 18-20-летних, которых вот 10 лет промывали, что кругом враги, бедная Россия, и вот сейчас их. Будут посылать воевать с Украиной. Вот насколько они готовы идти это, насколько они верят, то что действительно надо делать, что там враги сидят спасибо но ну, я не могу судить э, обо всех конечно же в москве среди людей молодых и как раз 18 20-летних э, с которыми я общаюсь довольно много кстати говоря э, естественно очень из-за очень сильно изменились то есть я вам так скажу в году в 2009 десятом э, да я такой старый что таких и, и молодых людей той пары помню э, тогда пропаганда действительно работала и тогда ощущение, что кругом враги, я периодически от подростков слышал, они его реально озвучивали. Сейчас, в общем и целом, молодые люди уже вне пропаганды, и они не особенно верят в то, что им рассказывают. Но, видите ли, есть другая проблема – это апатия и аполитичность вообще. То есть, это такое полное отторжение каких-то определенных политических интересов как таковых. То есть, есть, конечно, люди, которые что-то пытаются, молодые понимать и так далее, и разбираться, и думать, и слава богу, но преимущественно это все-таки держать себя вне политики вообще. И в этой связи, если дело, не дай бог, дойдет до какого-то вооруженного конфликта, то я боюсь, что внутреннего противостояния все-таки не будет. Потому что, повторяю, эта апатия, она, увы, возьмет верх. Мне бы это очень не хотелось, потому что те, кто меня слушает часто, те знают, что я к своим ученикам отношусь очень хорошо. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то из них оказывался на войне точно. Спасибо, Иван. Ну и давайте, состоялся очередной разговор по телефону между ЗИЦ-председателем и Путиным. Ваш комментарий. Mm -hmm. Да, пожалуй, единственное событие, которое происходило более-менее такое важное за последние дни, это как раз этот самый разговор. И, в принципе, с одной стороны, и по большому счету, он, конечно же, бессмысленный. То есть это такой абсолютно пиар-ход для обеих сторон наша сторона рассказала всем что вот путин-то прям вот байдену все и сказал что он думает и пообещал что если что-то разорвет все отношения и так далее Байденовская компания, там, ПСАКИ и прочие, естественно, доложили, что все было совсем не так, и что это вот Байден сказал Путину все, что он про него думает, прочитал лекцию, и, в общем, такой крутой. Поэтому получилось так, что смысла нет, просто чтобы и та, и другая сторона лишний раз похвалили. Но какие здесь имеются некоторые подводные, что называется, течения, которые разведаналитики усматривают? Ну, преимущественно, я говорю, о консервативных разведаналитиках, естественно. Скажем, некоторые американские аналитики указывают, что для российской стороны этот разговор был более важным. Ну и не потому, что там Путин что-то Байдену угрожающую козу делал, совсем не в этом дело, а потому что перед грядущими да, переговорами и прочими разборками, связанными с НАТО, для российской стороны важно было про, проанализировать, как себя Байден ведет, что он говорит, что он делает и так далее. И с этой точки зрения, конечно же, да, преимущество... Пропагандистская, разведывательная, вроде бы на российской стороне. Но другое дело, что хочется верить ее, американская разведка что-то там делает, Это а не только ищет как бы побольше геев и лесбиянок взять на службу и никак бороться с глобальным потеплением, и они там что-то проанализируют. Тем более, что, как я уже сказал, Байден и Путин, они уже мало чем отличаются от вождей советской эпохи, к глубочайшему сожалению. Другой момент, его высказал британский аналитик, это Ричард Кемп, знаете, я к нему отношусь с большим уважением, пожалуй, для меня главный эксперт в вопросах безопасности. Но он весьма пессимистичен, он считает, что правление Байдена приведет к тому, что демократические системы во всем мире будут сильно расшатаны, а может какие-то и развалятся вообще, а, учитывая слабость Байдена и пример Афганистана. А то, что Байден, так как по словам Кемпа отдал Афганистан джихадистам и китайцам, а теперь готов нечто подобное сделаться и с Украиной, ну, мне хочется надеяться, что Кемп в своей аналитике все же, не скажу, что не прав в том, что он рассказывает о Байдене, то он прав. А вот в своих прогнозах все-таки он э, их слегка преувеличил. Но, с другой стороны, да, так оно и есть. Э, мировые, ну, мы их называем демократическими, уж ладно, будем это слово использовать, государства, они, конечно же, за время Байдена сильно пошатнулись, действительно. И в этом плане у... У российской стороны, у тоталитарных и авторитарных, Россия России все-таки не тоталитарная, а авторитарная система, у них некоторые преимущества имеются. Но, с другой стороны, я опять возвращаюсь к этому злосчастному выпадению из окна товарища Просовернена. Естественно, на Западе мало кто про него знает, и слава богу. Но всегда здесь безотказные примеры из Северной Ирландии, кстати говоря. Потому что когда накануне заключения соглашения Страстной Пятницы был убит Билли Райт, как я вам рассказывал, это был показатель вот тот, что кто может помешать этому соглашению, либо пусть не мешают, либо их постигнет такая же участь. Тем более, что в том убийстве там явно участвовали и правительственные и спецслужбы тоже. Просвернен никакой не Билли Райт, это тоже Персонаж почти трагикомический, и более того, я вполне допускаю, что то, что с ним случилось, он действительно выпал случайно, учитывая его какой-то безрадостный образ жизни в последнее время. Но то, что вот это опять так точно все совпало, что личность, представляющая для многих такого э, интеллектуального хотя я понимаю что это ты про свернины по интеллектуальные рядом не очень хорошо смотрится э, совсем уже какой-то э, национализм российский пропутинский то что вот такие персонажи будут э, весьма удобно выпадать из окон умирать э, или вешаться в тюрьмах э, то это в общем показатель тот что Путин -то тоже боится в реальности и что либеральный истеблишмент, врагом которого он себя так любит позиционировать, в принципе, он в Россию в него уже так или иначе внедрил. И хотя вот он может изредка изображать из себя все эти действия агрессивные и терроризировать Украину и так далее... Но на какие-то уступки и на какие-то манипуляции внутри страны, нацеленные не только на запугивание и без того бездарной либеральной оппозиции, а еще и на постепенное уничтожение оппозиции такой неонацистской, так ее назовем, что это у нас вот тоже работает. Посмотрим, как это скажется на тех самых переговорах, к которым мы с вами еще вернемся. А вообще, мне тут, прежде чем так раз перейти к нашему последнему сегменту, вспомнилась тут мне история, вот как раз благодаря герою этого сегмента, и она мне и вспомнилась, что когда-то давным-давно Картер чуть было не похоронил свои президентские шансы тем, что сказал, что в случае нападения советской армии на Югославию он ни в коем случае не отправит туда свои войска. Очень похоже, правда, на то, что недавно говорил Байден. И не потому, что американцы 1976 года после Вьетнама так хотели воевать в Югославии. Боже упаси. А смысл был в том, что нельзя говорить врагам о своих планах, в принципе. Потому что вы сразу же даете им возможность выстраивать свою политику. Не обязательно даже военную, а какую угодно. Но Картер, к сожалению, выкрутился. Хотя, кстати говоря о чем мало рассказывают, но в штате Нью-Йорк тогда сломался ряд машин для голосования почему-то, и эти голоса оказались для его победы решающим. А, вот, а что вот с Байденом, посмотрим. Но, как видите, он следует по стопам Картера пока. Надеюсь, будет следовать и в том, что станет президентом одного срока. Но к чему, даст этот самый, к чему придет этот самый разговор, и что у нас будет на переговорах уже 10 января, ну, будем говорить позже. Пока умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Давайте перейдем к следующей теме, а, а, об актуальности сегодня mm -hmm. журналиста Да, Виктора вот то, Ласки. что я вам рассказал про Картера, это я прочитал у журналиста по имени Виктор Ласки которого, к сожалению, сейчас мало кто помнит, а это очень плохо, потому что Виктор Ласки, он родился в 1918 году, умер в 1990-м, и он был одним из самых ярких консервативных политических журналистов 60-х, 70-х годов. Прежде всего, он известен как такой политический, литературный убийца клана Кеннеди, где его ненавидели, и Роберт посылал за ним агентов ФБР и так далее. Но вот так получилось еще, что Ласки, он был и сторонником Маккарти, а из-за того, что еврейский крайне правый журналист за Маккарти, ну, это, сами понимаете, безобразие какое, то вот и понятно, что либеральный эстаблишмент Ласки старался замалчивать, хотя его книги пользовались огромным успехом. Его книга про ки например, у меня издание 1963 года, она вышла в 1963 году, и оно уже 12-е издание по счету, так что сами понимаете. Но я бы на две другие его книги обратил внимание, потому что если их читать сегодня и просто менять имена, то возникает ощущение, что Ласки, напомню, который умер в 190 году вообще-то, он писал про сегодняшний день. Ну, я даже мог продемонстрирую, я их специально приготовил. Ну, вот такая книжка. Да, видите. It didn't start with Watergate. Да, вот так вот. И, и видите имя автора заодно. А, так вот, э, понятно, что здесь речь идет о Watergate, который, по мнению Ласки, был сильно преувеличен. Но, что и важно, во-первых, Ласки приводит здесь огромное количество данных того, как демократы использовали спецслужбы в своих целях, Налоговые службы, как те, кто с пеной рта возмущался о том, что прослушивание – это плохо – в меморандумах писали, что для борьбы с Маккарти или с Никсоном и так далее, прослушав, или с Голдоуэттером, прослушав, нет, это как раз можно, потому что на них нельзя распространять существующие законы и так далее. И второй момент это то, что Ласки описывает, как вот эта ненависть либерального истеблишмента к Никсону, она подчиняла абсолютно все и, собственно говоря, отрицала вообще любые какие-то человеческие... Эмоции все остальные. И если вы будете менять, читая эту книгу Никсона на Трампа, то вы увидите, что Ласки точно описывал то, что происходило с 16 по 20 год, да и сейчас происходит, но ну, то, что он описывает, как демократы использовали спецслужбы, это тоже происходит и по сей день. Поэтому, еще раз повторяю, книжку Прочтите обязательно. А вторая книга, которую можно считать вообще странным образом, путеводителем по дню сегодняшнему, хотя тоже надеюсь, что финал здесь будет примерно такой же, это вот такая книга. Тут, да, сейчас все время не разберусь, как мне тут лучше ее поднести. Да, вот так вот. вот так видите, кто у нас герой, и видите опять авто. Здесь просто-напросто удивительно. Первые уже... Строчки этой книги уж не буду читать, цитирую по памяти, что не было в Белом доме человека более некомпетентного и недостойного этой роли. И не было президента, который бы в мире вызывал такое отторжение. Это Картер повторяет. И... Дальше то, что описывает и в предвыборной кампании, и в президентстве, это книга 79 -го года, Картер еще был президентом, кстати, то, что Ласки описывает здесь, и то, как Картер предает союзников, будь то Тайвань или Израиль, или оказывает давление на Израиль, то, как средства массовой информации игнорируют, те правонарушения финансовые и прочие, которые родственники Картера и люди из его окружения совершали, когда на это просто закрываются глаза и Министерством юстиции, и э, средствами массовой информации и так далее. Все, видите, ну точно как э, в день сегодняшний. И то, что западные лидеры другие просто-напросто боятся утратить э, контакты с Америкой, потому что от них зависит благосостояние, и вынуждены изображать э, какую-то симпатию Картеру э, вместо того, чтобы говорить ему, что как и надо себя с ними. Вести. Все это в книге присутствует. Что самое интересное, да, описывается там истории Капра саудовских лоббистов, которые были в окружении Картера. Ну, тогда еще китайцы китайцы не, на, не настолько проникли, хотя Картер же, кстати говоря, и официально отношения с Китаем установил, поэтому ему за это отдельное спасибо. А, ну и что самое то смешное есть э, в этой в книжке цитата из э, Пэта Каделла, помните, такого колоритный персонаж. Кстати, он как раз и работал на саудовцев, что немаловажно. А здесь Каделл, тогда еще молодой полстер, он пишет Картеру перед выборами 1976 года о том, кто может представлять наибольшую опасность для демократической партии будущего. И он пишет, что появился целый ряд политиков, которые никак не связаны с традициями Демпартии, которые руководствуются исключительно левой модой, подчиняются левым взглядам. И если они придут к власти, то они не будут, они так одержимы вот этим желанием власти, этой жаждой власти, что они будут готовы на все, и тогда Демпартии придет, будет совсем плохо, придет полный финиш, и что вот из-за этих молодых политиков кризисы стране Демпартии будет тот еще. Ну и я задаю вам этот вопрос, хотя, я думаю, вы так уже догадались, чье имя, Одно из первых в этом списке, там пять или шесть фамилий, ныне они все благополучно забыты, кроме одного. Совершенно верно, это сенатор Джо Байден. Как видите, уже в 1976 году внутри самой Демпартии Джо Байден считался одной из главных угроз и для партии, и для страны. Ну, демократы не послушались, а тот же Кадел, насколько я помню, уже в последнем умер два года назад, не даже теперь три, в 19-м, он был уже ближе к Трампу, кстати говоря. Вот. Ну, а что касается Виктора Ласки, то я думаю, вы уже поняли, потому что я вам рассказывал, что, во-первых, обязательно прочтите его. К сожалению, книги не так часто переиздаются, что тоже безобразие. Но, я думаю, если постараетесь, то найдете. Про Кеннеди обязательно прочтите. Ну и вот те две книги, на которые я ваше внимание обратил, это прежде всего. Потому что, ну, вы, во-первых, получите массу удовольствия, потому что Ласки писал здорово. Он был действительно не просто журналист а и писатель с хорошим чувством юмора, правда, с весьма злым. Ну и вот, как вы поняли, все то, что он описывал в политической жизни 60-х, 70-х и далее, ну, если он там обращался и к истории, начиная там с 30-х годов примерно, то вы поймете, что, во-первых, ну, все, что происходит так или иначе, уже было, и это, с одной стороны, хорошо потому что пережили тогда, переживем и сейчас. А с другой стороны, если предупреждение из прошлого мы с вами, это не только, кстати, касается Америки, это всех касается, мы не будем воспринимать, то рано или поздно все-таки это все эти грабли, на которые все мы исправно наступаем, они шарахнут уже очень-очень и очень здорово. И тогда даже вот эта вот убежденность, что раз пережили, один раз переживем и еще раз, в какой-то момент она может уже и не сработать. Поэтому читайте таких людей, как Виктор Ласки, чтобы этого больше все-таки не повторялось. Ну а я со своей стороны надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки Ласки останется не столько актуальным, сколько просто замечательным журналистом, что само по себе тоже ценно. И что выводы из него все мы с вами сделаем. И что вот этот год нам поможет сделать Ласки менее актуальным, а то, чтобы все те безобразия, что он описывал, они остались бы только на страницах его книг, ну или в 2021 году как минимум. Понимаю, что это маловероятно, но в Новый год все мы надеемся на лучшее. — Замечательно. Я вот подумал, вы упомянули Байдена а, а, о том, что демократы еще тогда предупреждали, а, и не только демократа о его опасности. Я думаю, что все косяки, которые за ним тянутся а, в, за время его политической карьеры, может быть, и послужили как раз... А, к тому чтобы его назначить председателем потому что и можно держать на коротком коротком поводке чтобы не брыгнулся чтобы исполнял любой я тоже что перебиваю заметьте об этом не пишут но ведь картер тоже пришел и об этом сказал не просто так 41 голос который мог бы форда спасти получился из-за того что сломались машины для голосования Да. Вот думаю, так оно, к сожалению, все и обстоит. И держат Байдена на коротком поводке, и неважно, соображает, не соображает, исполняет чью-то злую волю, можно догадываться чью. Недавно прочитал какую-то статью большую о том, что пара или тройка инвестиционных компаний, крупнейших там «Авангард», «Стейт Стрит» и «Блэк». Black, Black, Black, Black. Черный камень. Блэкстоун. Блэкстоун. Да. А, по сути дела, получается, контролируют, в общем, эти корпорации, эти инвестиционные компании управляющие компании, контролируют на самом деле посредством дочерних компаний, посредством покупки других компаний. Там, скажем, они также участвуют и в бигтек, владеют акциями. То есть одни и те же инвесторы а, владеют и средствами массовой информации, и большой фармой, и бигтек. и получается такой замкнутый круг. Это вот то, с чем нам, простым смертным, приходится бороться. Не знаю, насколько... Ой, Иван, к сожалению, времени уже не осталось, немножко перебрали. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего доброго в новом году и до встречи в следующий раз, в следующий понедельник. До встречи.